Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто И сегодня мы с вами будем а, испытывать нет, или я вам покажу а, бесплатный способ изменения региона Значит, вот на этот аппарат, который я снимаю это S-Galaxy S21 Ultra у меня был российский регион я его поменял на Индию теперь у меня работает запись звоночков, спам там ну и т.д. и т.п. короче, да? Здесь это у меня Galaxy S20 Ultra, и мы сейчас на нем проверим, я на нем не пробовал. Что значит нам с вами нужно? Вы пройдете по ссылочке в описании видео и скачаете программочку. Вот эту вот программку, запустите ее, вот она программочка, простецкая, вот такая. У вас а, уже должны стоять драйвера. Драйвера, а, какие значит драйвера? драйвера Samsung на вашем устройстве. Обязательно они должны быть. Обязательно. Так, здесь вроде где-то даже есть установка этих драйверов, если мне память не изменяет. Но, в принципе, если вы свой аппарат уже подключали к компьютеру, то у вас по-любому драйвер есть. Я беру свой оригинальный шнур и подсоединяю его, значит, к смартфону. Опс, На смартфоне должна включена быть отладка по USB. Да? Заходим. Мы, значит, в самый низ идем. Но вот у меня не включены параметры разработчики. Если у вас не включены, тогда вам нужно, значит, что сделать? Сведения ОПО. И вот номер сборки. Нажимаете. И у вас будет включен, да? Вы заходите, значит, режим сюда и включаете отладку по USB. Все, отладка по USB включена. Аппарат подключили мы с вами к смартфону. Как вы видите, вот у меня, пожалуйста, подключен драйвер и USB модем. Мы видим, что мой смарт подключен. Теперь я нажимаю инфу просто для того, чтобы проверить, какой у меня регион. По-моему, у меня какой-то здесь регион стоит... Да, вот, у меня, как видите, у меня вьетнамский регион, а я хочу сер, регион России. Поэтому я пишу вот в этом вот, значит, месте сер. Естественно, на смартфоне должна быть мультипрошивка, естественно. Если у вас какая-либо другая, вам нужно будет прошить. Так, и все, поставил сер и теперь нажимаю. Вот на эту настройку. Включается ADB драйвер. Смотрим мы на телефончик, дорогие друзья. Смотрим на телефончик. Здесь нужно нажать нам ОК. У меня, хочу сказать, с первого раза регион на Galaxy S21 Ultra не поменялся. Что-то, я думаю, что и здесь тоже. Почему? Потому что здесь у меня полностью код не введен. Сейчас, который должен был бы ввестись. Поэтому мы сейчас вторично будем пробовать. Сейчас пошла перезагрузочка смартфона, хотя пишет нет. Как видите, пишет э, окей, окей. Все вроде как окей. Сейчас посмотрим, окей или не окей. Не знаю, до каких смартфонов это все меняется. Пройдете на сайт, как здесь вы видите, здесь очень много настроек. Здесь вот это что-то сделает с YouTube, еще вот смотрите, меню, допустим, бета-меню скрытное вызывает, да, дальше можно разблочить, допустим, если у вас вдруг заблочена настройка Google Аккаунт, вы забыли, и не можете войти в смартфон, то можно это снять. В принципе да так все подключили теперь нажимаем опять инфу смотрим подключился у нас и смотрим что у нас здесь теперь появится ru сер как видите все региончик поменялся и смартфончик все осталось на месте ничего никаких э, данных у меня не стерлось все просто прекрасно дальше дорогие друзья с этой помощью программки можно и прошить Смартфон, пожалуйста, вот, скачать прошивочку и прошить смартфон. Э, так, здесь, наверное, где-то можно даже, наверное, ее и найти, да? Так, теперь, значит, и вот здесь всякие скрипты. Буду исследовать эту программочку и дальше уже э, делать видосики. Ну, как вы видели, что я уже сейчас поменял региончик без всяких проблем. Ставим лайки, подписочка ваша, естественно, не помешает. Все очень просто. Вы были на канале. В каком канале вы были? Да, Samsung просто. Реально, просто Samsung. Пока и до новых встреч.